Часть 2. Решение задачи D19. Давайте мы подойдем к началу задачи и познакомимся. Значит, нам нужно определиться с тем, что нам дано и с тем, что нам нужно найти. При этом мы понимаем, что решение будет базироваться на общем уравнении динамики. Мы его вспомнили в предыдущей части. Итак. Задача д девятнадцать. Исследуем движение механической системы с одной степенью свободы. Для заданной системы определить ускорение грузов, натяжение в ветвях нитей, к которым прикреплены грузы. Массами нитей пренебречь трение, качение силы сопротивления в подшипниках ничели. То есть трение возможно. Мы, будем учитывать, мы не будем учитывать только трение качения. А трение скольжения в зависимости от... Начальных данных. Система движется из состояния покоя. Это тоже важно. То есть начальная скорость равна нулю. Варианты механических систем показаны и так далее. Блоки и катки, для которых радиус инерции в таблице не указан, считать сплошными однородными цилиндрами. О чем эта фраза, я надеюсь, вы понимаете. То есть мы можем по известным формулам геометрии и <coughs> динамики, теоретической механики, вычислять инертные характеристики, то есть массу и моменты инерции вот этих тел, блоков и катков относительно любых осей. Можете также посмотреть соответственные разделы учебника. Я опять напоминаю, что в одном из ведущих решенных заданий по Яблонскому я привел ссылку на свой учебник по термеху, но я думаю, это не составит труда вам определить любой, я говорю, учебник по теоретической механике, чтобы вот освежить памяти, как это делается. Так. Итак, пример выполнения задания. Вот наша система. Раз, два тела, но это спаренный диск. Три тела и четыре. То есть это подвижный у нас блок, неподвижный блок, тело на наклонной плоскости и тело на нити. Подвязано нити. Нить. Здесь, судя по всему, нить меняет длину. Да, вот эта нить, которая соединяет тело один, два через подвижный блок три. А тело четыре, судя по всему, просто прикреплено. Вот эта нить, по крайней мере, я не вижу, что ее длина меняется. Далее, что у нас имеется Даны один же силы тяжести, действующие на первое, второе, третье, четвертое тело. Первое и второе в два раза тяжелее, чем третье и четвертое. Вот у нас третье и четвертое. Дана геометрия, дана вот, радиусы инерции. Даны. Блок 3 сплошной однородный цилиндр. Радиус инерции дан только для второго тела. Блок 3 сплошной однородный цилиндр. Далее, что у нас? Определить ускорение грузов 1,4. Вот эти грузы. 1,4 на концах нашей системы. И натяжение ветвей нити 1.2, то есть вот эту нить и 3,4. И вот эти тоже конечные участки нити. Их натяжение определить. Ну что ж, давайте мы вроде бы разобрались. Давайте запишем то, что нам дано. И начнем мы, естественно, с того, что нам дан рисунок. И потом запишем, что нам требуется найти. Итак, рисунок 1. Он у нас будет копировать нашу систему. Там у нас было что? Значит, наклонная плоскость. <coughs> Угол альфа там был дан 60 градусов. 60 градусов. Неподвижная наклонная плоскость. На ней у нас тело 1. Дальше у нас пошло... Значит, нить пошла, здесь эта нить встречается с большим радиусом подвиж... неподвижного блока, извиняюсь, обходит его, ага, вот так, раз, здесь у нас имеется подвижный блок, а вот здесь вот, вот видите, хорошо, что перерисовываешь всегда, я думал, честно говоря, висит на внешнем, ну ладно, Главное, что разобрались. То есть Здесь обратим внимание, вот так вот нити идут. Здесь с большого свисая, здесь на малый приходит. И здесь прикреплено... Это у нас тело 2. Это у нас тело 3. И здесь на нем висит тело 4. Вот наш рисунок 1. Значит так, это обозначение у нас R большое. Это у нас R маленькое. Соответственно, r в данном случае оно, естественно, вычисляется сразу, поскольку r большое у нас связано с r маленьким. Собственно говоря, оно в два раза больше r маленького. Ну, давайте теперь запишем. Итак, что нам еще дано? g1 равняется g2. Равняется 2j g3 равняется g4, равняется 1g. Геометрия. Значит, r большое в два раза больше r маленького. Конкретные значения не даны. Радиус инерции второго блока неподвижного r корень из двух. То есть мы можем считать, что как бы вся масса вот этого блока... Превращение вокруг этой оси центральной неподвижность сосредоточена на расстоянии r корень из двух, то есть он вот где-то в полтора раза дальше, чем вот этот радиус. Это посередине вот этой от этого ободка. И последнее, что нам дано, f равняется 0,2, то есть сила трения вот здесь она у нас присутствует, вот это коэффициент трения скольжения. Напоминаю, трением качения мы везде пренебрегаем. У нас его и нет, У нас нету катящихся по поверхности друг друга тел. Вот это, пожалуй, у нас что дано? Ну, альфа на всякий отметим, что это 60 градусов. И все. Тело 3, да, сплошной однородный цилиндр. Это значит, нам даны ссылки на справочные материалы. Итак, нам надо найти... Напоминаю, нам надо найти... Где она у нас? Ускорение грузов 1 и 4 и натяжение конечных участков нити. То есть нам надо определить ускорение А1, ускорение А4. И нам надо определить Т1 и Т4. Ну, там написано Т1-2, вообще-то участок 1-2 и Т3-4, хотя, в общем-то, оно читается и так. Тут другого нет, нити прикрепленной к телу 1, и другой нити прикрепленной к телу 4. Вот наши четыре вопроса. Извиняюсь, это сила, то есть векторные величины. Ну, здесь теперь о чем у нас пойдет речь, когда мы начнем решать эту задачку. О том, что, как и всегда, мы задаем, поскольку нам заранее непонятно в каком направлении будет двигаться система, мы задаем, Ой, извините. мы задаем произвольно направление движения тел. Поэтому здесь мы можем указать, ну просто из-за того, что сила тяжести в два раза больше у первого тела, чем у четвертого, хотя при этом здесь третье тело тоже как бы присутствует на этой нити, то можно задать, повторюсь, произвольно мы можем задать и это направление движения, и это направление движения. Ну чтобы согласовывать решение более-менее с авторами, Давайте мы выберем сейчас направление движения произвольно. Мы выберем вот сюда вниз по наклонной плоскости совершает свое движение это тело. Теперь нам осталось, значит, что сделать? Нам осталось указать вот в соответствии с алгоритмом решения задач по общему уровню динамики. Нам осталось определить, что нагрузку действующую на тело и Потом только виртуальные перемещ... возможные то есть перемещения каждого тела системы. Давайте начнем разбираться с внешней нагрузкой, с активными силами, действующими на эти тела системы. Но это мы будем делать уже в следующем фрагменте.